Мы к вам. Здравствуйте. Привет. Привет. Представьтесь, пожалуйста. А, Волков Алексей. Как вы попали в Волгоград из Петербурга? Мы с Леонидом Волковым после начала компании переписывались, я захотел быть Полезным компании. Я ему написал, что мне хочется помогать, готов в любом качестве быть, работать в компании. Мы с ним обсуждали разные варианты и в один из моментов, когда мы с ним встречались, он сказал мне, что есть проблемы в Волгограде, вот там нет координатора, не найти никого, открываться надо срочно, поедешь, я такой четыре секунды подумал, ну, почему нет, давайте поеду, и поехал. Перейдем немножко к грустному, как раз к самому обвинению. Как вообще произошло то, что такая картинка попала в сеть? Какой, какая хронология событий была? Хронология событий была следующая. Мы готовились к открытию штаба. Соответственно, за четыре дня в нашем паблике появляется... Новость о том, что 24 марта состоится открытие. А к этой новости была прикреплена картинка. Картинка она делалась с кем-то из волонтеров, из работников, или кто-то в предложку ее просто кинул. Она попала в предложку, то есть к новости. Соответственно, была потом опубликована. Вот, когда на следующий день мне начали писать там сторонники и там. Коллеги были старшие товарищи местные, что Алексей, что-то там картинка не зашла. Ну, то есть там люди некоторые юмор не поняли. Посмотрели внимательно на картинку, оценили. Действительно поняли, что не очень. Удалили сразу же. То есть там, ну, то есть удалили ее через несколько часов. То есть мы ее разместили вечером, утром уже как бы я ее удалил. А, сразу же перед всеми извинились причем мы два или три раза писали различные посты с извинениями то есть сначала просто удалили и там в комментариях я а, там от себя лично извинился а потом через день мы написали большой пост в группе вконтакте о том что мы извинились потом перед открытием еще раз мы написали продублировали этот пост что мы там приносим извинения если вдруг кого-то мы задели не было никакого мотива, кого-либо там обижать, задевать чьи-то чувства и так далее. Хорошо. А по какой статье вам предъявлено обвинение? Статья 354, Прим 1. Реабилитация нацизма Конкретно мне предъявлено обвинение по третьей части то есть публичное осквернение символов воинской славы. Интересно. А доказательной базы вы знакомы? она вообще что-то из себя представляет? Слушайте, я на данный момент знаком, но до окончания суда, точнее до начала суда, насколько я понимаю, у меня есть подписка о разглашение, я пока не могу делиться подробностями. Я понимаю, вот. но просто оценочное суждение, у нас подробности особо не нужны. Ничего там нету, в этом деле нет ни состава преступления, в этом деле нету потерпевших, в этом деле нет мотива, то есть в этом деле нет ничего, чтобы оно вообще существовало хоть как-то то есть наше мнение ну, общественное да такое то что для того чтобы блокировать работу Волгоградского штаба вы с этим согласны Вот самое да политически мотивированное уголовное дело а например там решение о домашнем аресте и в Санкт-Петербурге по месту регистрации это самое мотивированное вообще ну, то есть, политически мотивированное судебное решение то есть, как взять и быстро легко избавиться от человека и там, изолировать его от штаба? Ну, отправить его под домашний ряд в другой регион? 18 сентября очередное судебное заседание это какая, какой этап уголовного этап судебного расследования, судебного процесса. 18 сентября это собственно апелляция, апелляционная жалоба на постановление суда об изменении меры пресечения. То есть мы будем требовать, во-первых, отмены этого постановления, либо замены его на залог, либо все. Собственно говоря, либо отменять, либо менять на залог, потому что ничего другое нас не устраивает. Какие планы на будущее связаны с Волгоградом и а вообще с компанией? А, планы на будущее штаба мы недавно буквально вот, там, неделю назад начали верификацию. То есть у нас достаточно оживилась резко работа штаба, к нам пошли люди, соответственно, там был некоторый какой-то ну, пассивный период, то есть практически там, весь август, когда там, в штаб практически из новых людей никто не приходил, то есть это все были действующие волонтеры, которые там, приходили, брали листовки газеты, там, ходили агитировать. А как только началась верификация, соответственно, прям пошли люди, которые никогда в штабе не были до этого, и все, соответственно, и газеты берут, и спрашивают, когда там что нужно агитировать, какие еще мероприятия в штабе проходят. И прям там по 20-30 человек в день. Совершенно новые люди, поэтому штабная работа активизируется. Вот, Соответственно, планы у нас там сейчас есть уже порядка там, 6 тысяч Потенциальных подписантов их всех верифицировать. Еще нам нужно порядка там, 4 тысяч новых людей привлечь, точно так же их верифицировать, подготовить все данные, чтобы к Новому году мы смогли физически собрать 75 тысяч подписей и отправить их в Москву. Люди-то как к штабу вообще относятся? Вот к самому, прибавляется уже каза... вот к вот тому, как. Там казаки же еще были. Да, провокации да, да, да, да, да, да. какие-то присутствуют. Слушайте, нет казак, казаков собственно, мы видели только на открытии, больше мы их не видели. То есть это абсолютно. На открытии были не казаки, на открытии были ряжены артисты казачьего театра. Собственно, вот и все казаки города, которые там есть. А люди, ну, те, которые люди к нам приходят, естественно, они относятся положительно. Те, кто к нам, может быть, относятся отрицательно, они к нам и не приходят. Поэтому мы их и не видим. А в городе какие-нибудь вот выкрики там не знаю, когда проезжаешь там или волонтеров как-то били там не знаю какие-то были противодействия? Нет, убить никто никого не бил, никаких против... Против... противодействий не было. А, там были инциденты, когда там нас задерживали волонтеров на набережной и там стоял там, один мужик, который там условно там обзывал как-то волонтеров, но мы, соответственно, когда мы подошли с Анастасией, с моей заместительницей, разобраться на место, что происходит, мы просто поняли, что это там это не просто мужик, который гуляет по парку, это просто обычный провокатор, может быть, даже, скорее всего, сотрудник одной из структур, называющейся на одной из букв, которая находится в конце нашего алфавита. Вот. А, -а, -а, а так... Нет местной жизни. Они либо нейтральны, то есть, либо которые вникают, они положительно относятся. Для города это вообще, в принципе, открытие штаба, это некая такая политическая встряска, то есть, потому что часто задают вопрос мне, там, как вы там какая есть там особенность волгограда, которую бы там вы хотели подчеркнуть да, там именно среди вот отношений к политике и политической жизни, там есть дичайшая пассивность населения. часто когда разговариваешь с местными жителями о каких-то проблемах, они сразу начинают говорить, «Ой, ну это же Волгоград, тут такие люди, мы сами ничего там решить не можем, поэтому как бы. это у вас там в Питере, в Москве, вы там на митинги выходите что-то можете решить, а мы-то тут что, как бы, тут такие убогие, короче, ничего не можем сделать». И когда я говорю, что в смысле ничего не можете сделать, почему? Ну, то есть, как бы, если у вас есть какая-то проблема, как бы у вас есть все возможности ее решать. То есть, если, ну, как, если есть проблема, надо ее решать. А у них прямо сразу, у нас ничего не получится, мы ничего не будем делать. И вот, вот эта вот пассивность, вот это вот э, изначальное нежелание вообще участвовать в политической жизни своего города, это та проблема, которую вот нам сейчас тоже приходится с ней бороться и, и решать ее. Я думаю, получится, потому что ну, многие люди, которые к нам приходят, они видят в нас и видит вообще в принципе то, что во всем том, что вокруг происходит, что есть какая-то надежда, что и они видят, во-первых, в первую очередь не сколько нас, они видят себя друг друга, что они не одни. То есть именно штаб он объединяет сторонников и дает возможность им посмотреть друг на друга и понять, что это там. Ну, то есть, если он там был какой-то человек, который там три года поддерживал Алексея, и он сидел в своем Волгограде и думал, что он один. Ну, так ну может, есть еще, конечно, кто-то, но нас тут немного. А когда мы публикуем цифру, то, что у нас там, ребята, у вас там тут 6, 6 тысяч человек в городе, они вот прям такие, о, 6 тысяч человек, это хорошо, значит, ну, там про я про не один, да. Когда сторонников они... даже, волонтеров, да. Ну, волонтеров там поменьше, там 1600-1700, я про сторонников больше говорю. Там, когда они 26 марта выходят там, на несанкционированный митинг да, там, и, и видят там, 600 человек, которым совершенно наплевать на, на заявку и на согласование, они смотрят друг на друга и такие, о, это круто. Вот, поэтому развиваемся и с пассивностью с этой боремся. Ну, надеемся, что в следующий раз мы встретимся в других обстоятельствах. Тоже буду очень рад, обязательно. Спасибо.